Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтублейд Огневым Мечом Я продолжаю торговаться, я продолжаю быть барыгой, но потому что это реально прибыльно, мне реально нужны деньги Мне нужно очень много денег на самом-то деле, поэтому я скорее всего барыжить буду очень долго Прям очень долго, скорее всего серии хотя бы 5 точно Поэтому я думаю это будет не очень-то интересно смотреть, но по крайней мере я буду развиваться хоть куда-то так, тут можно что-то продать. Порох здесь можно продать, ясно. Ну, по сути, тупо покупаешь порох, ты уже вот все, можешь продать его просто за небесные какие-то цены. В соседнем городе. Причем раскачиваться бы, конечно, было бы неплохо. Кто у нас торговлей занимается? Елисей, блин. У него там что по навыкам-то? Ему еще очень надо много опыта. То есть харизма будет наверное, 12 а смогу еще повысить торговлю, но это. Да, это долго очень. Можно попробовать, в принципе, выполнять пока задания местных городских глав, чтобы уровень моих персонажей и меня самого. Можно так сделать. Но я в этом не совсем уверен. А, пока что едем в Перекоп. Я пока здесь попродаю еще товары. Гленин утвер вообще никч никчемная цена какая-то, совсем нулевая. Это тоже очень небольшая цена. Вот на порох нормальная цена. Как всегда. На пиво тоже цена очень большая. Так, ну тут есть бархат, есть соль, есть шлостяная одежда. Но можно бархат купить где-нибудь в другом месте, продать подороже. Так, Барчисарай. Ну, это уже теперь город Запорожской Сечи. Ха, интересно. Так, у нас тут... Ого-го-го, какая дешевая утварь. И при этом какая дорогая соль. Это джекпот, ребята. Это джекпот. Блин, только проблема в том, что я не могу... Места у меня очень мало. Это изделие из кожи, целая куча, блин. Я могу избавиться, в принципе, от соли, но... Да, вы сами видите, что происходит у меня просто... Денег нету. у торговца, придется к кому то другому идти. Так, к этому торговцу. Соль все продам. Продам, давайте, также краски ему. А, и что еще ему продать-то? А, еще соль у меня есть. Ну нет, сильно много соли продавать нет смысла там, потому что цена уже совсем падает до нуля. Вот глянь закуплю сколько смогу сейчас. А я все смогу закупить, ну тогда вообще отлично. Едем в какой-нибудь другой город сейчас. Какой-нибудь рядышком здесь, например, в кафе. Вот она. Вот она, наша Кафа. А, ну, тут вообще, честно говоря, все примерно одинаково в соседнем городе, Да. Ничего нового. Ну, только единственное, конечно, порох, как обычно. Какие-то поднебесные цены. А так все, как всегда, цены какая-то не очень. Так, ну а что-то купить там можно еще такого. Ну, только глиня на утро, наверное, больше ничего не куплю. Поехали тогда на север. В Козыл крепость. Ну да, мы сейчас будем заниматься, на самом деле, чисто вот такими делами. Вот, деньги получать, зарабатывать. Потому что для меня это сейчас очень важно. Потому что я вот ез ездил все это время без денег, а надо деньги. Просто на любое дело надо сейчас деньги мне. Так, надо где на утварь еще получить. Давайте-ка захват захватим, <laughs> заполучим эту утварь. Поехали в Изюмскую крепость. Так, что тут у нас по деньгам? Так. о, -о. Ну, утварь-то все равно дешевая выходит. Полотно здесь дорогое, я вижу. Да, но вот все остальное почему-то очень дешевое. Можно хоть закупаться, перезакупаться 10 раз. Так, тут еще железо есть. Растительное масло, дорогое. Ну, давайте глиняный утварь еще куплю. И поехали в сторону, тогда, Черкаска. Так, приезжаем в Черкаск. Здесь у нас что? Здесь у нас дешевый порох. Хорошая цена для глиняной утварей. Вот, собственно говоря, место, где это можно продать. И порох закупить. И продать еще бархат можно. А, тут 12 тысяч. А, это мои товары, я понял. Тут половина моих товаров есть. Я уже здесь 10 раз побывал, поэтому, конечно, тут мои товары сплошные. Но при этом офигеть какая дорогая. Просто кожа вообще жесть. Нужно просто продавать ее сплошником. Так, ну и глянь я думаю, попродам. И давайте закуплю хлеб. Поеду я дальше на юг. Заеду и продам хлеб. Так, что у них тут дешевый? Пиника, ну не очень дешевая цена. Все остальное, короче, цена довольно высокая. Поэтому продавать, точнее, покупать что-то здесь и. Где-то продавать вообще не то, Нет вариантов, так скажем. А, так, что тут у нас? О, порох, мой любимый. И как обычно, ваш любимый хлеб. Забирайте хлеб. Ну, почти весь, я какой-то себе все-таки оставлю количество. Такс. Глиняный утварь все продаю, наконец-таки. Закупил порох я. У меня тут еще он порох. Жестко. Так, есть еще специи, кстати. Ну, я несколько штук куплю. Много сильно покупать не буду, потому что что-то дороговато все равно. О, пенька. Дешевая. Ну и все, поехали отсюда. В сторону, куда мы поедем, на север. Давайте поехали в Курск, наверное. Нам вообще надо было кому в Ржевскую Жерс... крепость заехать? По следам беглеца Трубецкой Алексей. Но он тут где вообще находится, Алексей Трубецкой, непонятно. Ладно, едем в Курск. Едем в Курск. Там за нами, кстати, ехал почему-то а босс, Речи Посполитой. А... Ну и ладно, мы его атаковать не будем, в принципе, потому что я уже просто этими делами не занимаюсь, у меня деньги есть. Это только ради того, чтобы просто повоевать, можно было бы устроить войну. Московское царство объявило войну Крымскому ханству. Ну, это было логично. Войну объявило Московскому царству войск Запорожской. Вот это да. А, это смешно. Но просто прикол в том, как вы помните, я же выполнял задание, чтобы мир заключили между Крымским ханством и Московским царством. Они сейчас вот так берут и воюют между собой все равно. Так что это лишь временная, на самом деле, вещь. Так, ну что у нас тут по товарам? Виника не очень, специи не очень, порох, ну как бы тоже не сильно. А вот хлеб, нифига себе цена. Еще ребята долбанулись, вот эта цена на хлеб, вы чё, там, голодаете, что ли? Жестко. И, кстати, на шерсть цена низкая, вот можно было бы взять. Вообще на, вс на все продукты дор дорогая цена. Ну-ка, надо съездить в деревню тогда, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Купить у крестьян припас. Ну, тут особо припасов-то нету, блин. Вот в чем проблема. Да, только так себе. Ну, в деревнях, на самом деле, так вообще товаров обычно почему-то мало. Я поэтому их особо это и не посещаю. Да, видите сами, сколько здесь товаров вообще просто завались, называется в кавычках. Так, а сколько у них стоят финики? Очень, дор очень дорого, очень дешево, так сказать. Смоленск давайте тогда заедем. Не, реально не думал, что хлеб такой дорогой. Офигеть. Так, порох дешевый еще возьмем. Пенька здесь дорогая. Все, пенька вся уходит. Специи можно частично продать. Ну и, например, яблоки там или оливки. Оливки тоже нормально. Ну так, пойдет. Попродавать просто можно. Так, пороха у нас даже уже 6 бочек. Офигеть. Сейчас можно с этого деньги столько поимить, что я даже не знаю. Я даже не представляю, сколько там получится просто прибыли. Так, R6, ой, R6, шерсть. Вяленое мясо, ну-ка, вот вяленое мясо, где нормальная цена будет для этого товара? Сейчас мы узнаем. Вяленое мясо купить здесь и продать в Акермане за 59 талеров штука. Так, интересно. Интересно, вяленое мясо в Акермане, да? Все, почти влезло. Кроме одного. Поэтому я продам, пожалуй, специи. И поехали в сторону Акермана. Там, наверное, я все смогу продать абсолютно. Ну, Аккермана, так понимаю, это полуостров. Да? Нет, это вообще в самом краю карты. Вот там вот. Так, давайте -ка. я немножко сохранюсь. И поехали вперед. Ой, называется серия просто Барыга-Персик. Берзик-Персик-Барыга. Просто баружи товаром, как я не знаю... Как самый настоящий... Торговец местный. Так, ну ладно, мы приезжаем в Акерманы, У нас тут, кстати, сыр дешевый. Ну, давайте продадим тогда мясо. Мясо продаем. Ну, конечно, уже оставшееся мясо, наверное, продавать не буду. А порк тут, кстати, дешевый тоже. Почему-то. Ну, а хлеб здесь тоже дешевый, закупаем хлеб, закупаем сыр и едем обратно, потому что там что-то цена была какая-то, по-моему, да, тоже очень большая. Просто невероятно огромная, можно приехать обратно и все продать. -то. Так, поехали обратно. Я сейчас, кстати, заработаю еще там, очень много денег, можно будет потом поехать и их вложить вновь. Это я где был? В Курске, по-моему, или в Ржевской крепости, где-то, короче, здесь я был в этих землях. Ну, я же ехал из Изюмской крепости, а в Курск, значит, попадал. Так что, наверное, я был в Курске. Поехали тогда обратно в Курск. Погнали, погнали, погнали. Жестко. Жесткие цены, конечно. Я думаю, там местные просто офигеть, как голодают, потому что что-то какие-то цены реально невероятные просто. По товарам именно таким офигеть. Вот просто хлеб я там покупал за 30 а здесь продают за 150 Жесть и сыр еще тоже дорогущий. Но ребята, можете теперь есть. <с> Я вам разрешаю, можете теперь покушать сыр, пшеницу. Ну не пшеницу они не любят. Вот а яблоки давайте ка продам еще и еще сыр. А правда, у самого Теперь остается только одна пшеница вместо еды, да? <с> <four> Жрать-то тоже особо ничего. Ну, блин, я не знаю, свинину купить. Да нет, я поеду, наверное, в деревню сейчас где-нибудь, заеду где-нибудь, куплю. Так, поехали пока вот куда-нибудь в Тулу, наверное. В Тулу заедем и продадим здесь. Специи. Ага, что-то как-то цены-то еще хуже оказались, чем я думал. Так, ну давайте купим тогда я водку, наверное. Ого, сколько стоит бархат. Просто жесть какая-то. Шкура сколько здесь тоже стоит. Ну вот это можно закупить. И все, поехали вперед в Москву. В Москву, Московию. Так, что тут у нас по товарам? А, шерсть не очень, порох не очень. Что-то, короче, все как-то... Да, пенька только более-менее. Все остальное вообще какие-то цены никчемные. Но... Можно порох купить, в принципе. Можно купить также целую кучу масла, которое здесь есть. Ну, почти хватило места. Так, ну давайте да, вот эту пшеницу я продам. И продам, наверное, что еще у меня такое более-менее цена. Да нет больше такого ничего. Ага, взял, вернул масло. Ну, вяленое мясо можно продать еще. В принципе, какая разница. Так, ну давайте вложим деньги еще больше. Так, купеческая гильдия. Забрать депозит, еще вложить. Давайте-ка провести сделку. Ой, погасить кредит. Я хотел положить деньги, провести кредит. Это вот 64 580 получается. Кстати, деньги вот эти выплачиваются еще причем раз в день. То есть, не, не это не выплачивается, прибавляются прибавляется каждый день. 14%, да, получается. Но это раз в месяц вообще написано. Там какое-то количество процентов, половина, да, получается, процентов добавляется ежедневно. Ну, ежемесячно получается 14%. Так, в Тверь приезжаем. Фере у нас что ну кстати любит специи продадим специи водочку чё-то люди там видимо уже набухались как надо все уже там отлично с водочкой давайте узнаем здешние цены потому что цены я не знаю надо узнать так водка варшаю нифига себе а масло масло в кёнигсберге нормально пойдет В кёнигсберге да это где у нас Кёнигсберг. Это должно быть где-то вот здесь. Да, вот Кёнигсберг. Далековато ехать, честно говоря. Ну, ладно, в принципе можно съездить, причем правда через землю еще речь поспалиты, что самое неприятное. Так, водочку еще бы взять бы. Забирать свою сраную шерсть я возьму, давайте водку. Поехали в сторону Кёнигсберга. Это куда? Вот он Кёнигсберг. Так, сохранимся, конечно, на всякий пожарный, всякое может быть в пути. Так, но ну мы едем в Кёнигсберг. Тут надо быть очень осторожным, пограничная территория, не хотелось бы попасть в плен совершенно. Но мы никого не встречаем благополучно, поэтому проезжаем мимо и попадаем в Кёнигсберг. Так, идем на рыночную площадь, конечно же, продаем здесь масло. И порох все равно здесь дешевый. Почему-то везде стал дешевый порох. Видимо, я полонил просто старинки этим порохом все равно. Так, шерсти здесь еще неплохо идет. Что у них тут? О, так у них еще здесь пороха дофига. Я еще закуплю. Давайте тогда полотно можно. Ну, полотно, правда, цена такая себе. У вот пива, ну, цена тоже более-менее. А, нет, подождите, пиво возвращаем. Полотно тоже возвращаем. Я закуплю рыбу. Угу. Ну и водочка, кстати, неплохие цены. Водочку можно отдать им. Шерсть еще отдаю. Всю, которая у меня была, потому что я, по-моему, вообще из-за бесценок брал. Так, ну и поехали вперед. Валенштейский замок. Угу. Так, в Валенштейнском замке у нас что есть? Полотно дешевое, инструменты дешевые, масло, в принципе, тоже недорогое. Ну, в принципе, по божеской цене нам достанется порох здесь и пиво. Ну ладно, поехали в Варшаву тогда, потому что что-то как-то цены меня не удовлетворили совершенно. Я хочу в другом городе продать порох. Так, и тут еще дешевле порох. Тут еще, оказывается, есть порох. Блин, сколько порох. Жесть. Пиво еще при этом, блин. Офигеть, ребят, вы там бухаете просто беспробудно. Так, ну зато рыбка нормально пойдет на местных рынках. А я пива заберу тогда в размен. Так. Ну и масло можно немного продать. Все. Поехали дальше. Я не знаю, где я смогу продать порох, но я уже офигеть, сколько его понабрал, блин. Просто я должен где-то скоро найти такую цену, что я офигею. А, блин, тут такое можно поговорить. Ладно, да, в Люблин заезжаем. Так, что у нас тут в Люблине? Цена. Да, вот это самое место, где можно порох продать вообще по жесткой цене. Просто жесточайшее, наверное, что такое можно найти было в этой игре. Плюс еще и масло, масло можно неплохо продать. Продаем и масло, и это. Да, заплати сколько есть. Ну, капец, я тут не смогу все продать даже. Так много этого пороха понабрал, что капец, просто жесть. Ну ка какие у вас еще товары есть? Шерстяная одежда, инструменты вот давайте возьму. Растительное масло, цена так себе, вино тоже так себе. Вот можно пиво взять у вас купить. Так, ну и поехали дальше. Поехали в Минск. Ага. Это что вообще сейчас такое было? Не знаю, что это было, но это явно была ошибка какая-то польских дружинников, потому что сейчас они отвалятся. Так, ну идите сюда, давайте, суки, дети. Я с вами хочу повоевать. Воу. атаку блин блин зря зарубил лошадь так вот верховая лошадь нормальная Да, готовы. Отлично. Еще кто-то остался. А, один последний мушкетер. Фехе. <звы> <звы> Нер, точнее быть. Ну, это было изи. Мы одного только убитого потеряли. Наемного либордиста и все. Так, ну спасибо за вещи. Еще подкинули мне. Так, давайте возьму кого-то себе в отряд и хочу потом напасть на... Богуслава Несвижского. Хочу с ним повоевать. Так, прорезаем ему дорогу, потому что он, судя по всему, направляется куда-то в замок. Да твою мать, блядь, сука ебаная, блядь. Пиздец ебучий. Как так ты не догнал? Ой, так, набираем, давайте-ка, солдат. Идем в атаку на Богуслава Несвижского. Так, на перерез идем. Богуславу. Так. Я сохраняюсь, давайте воевать. Рад тебя снова увидеть, Да, я тебя тоже очень рад. Иди ко мне, бабочка. Бабочка. Иди как папочка, хотел сказать. Да, получилось какая-то ерунда. Так, держать позицию здесь кавалерия тоже... Держите позицию. Хотя лучше даже идите сюда вот, куда-нибудь. Отходите их с фланга. Ой, они сейчас еще и будут на полн сбираться. В атаку давайте конницы, все в атаку. Без сучара. Просто всех и людей, и лошадей рубаем насквозь, просто. Так, пехота держать позицию тоже здесь. Отходим. Возвращайтесь на исходные позиции. Дима, ага, хрена, блин. Вот реально, вот дебильная система в игре, когда ты умираешь, вот ты заканчиваешь драку. да Это полный бред. Неужели мои спутники не могут продолжить битву? На тебе, ублюдок. Ну, мы победили, но я, правда, очень много людей потерял, как обычно, в своем, как сказать, репертуаре. Но, правда, я тут же много получаю, потому что, конечно же, много было у него пленных. Я это видел прекрасно. У него пленных там было 40 человек, получается, с чем-то. Но я наберу, конечно, только те, которые мне сейчас важны, которые не важны. Я их брать не буду. А, например, очень много казаков я просто пропуща... пропускаю. Много вот этих бомжей тоже пропускаю, они не нужны. Они очень слабые будут в бою. Так, ну вот запорожского, конечно, пехотинца возьму. На лев... Наемного либордиста? Не, наверное, больше никого брать не буду. Ну, разве что давайте я пробегусь по своим солдатам, в принципе. Что у меня тут за состав войск был? Надеюсь, бомжей-то у меня не было. Ну да, бомжей у меня не было, поэтому, можно сказать, так все отлично. Единственное, я думаю, может быть, все-таки взять реестров казаков еще, потому что это очень хорошие войны. Хорошая кавалерия в бою будет очень полезна. Так, ну и все, на этом закончим набор. Так, много я взять не смогу, наверное, да, много я взять не смогу, ну и фиг с ним. Женская одежда. Че это за монашка просто? Жесть, ладно. Так, когда я направлялся теперь, вспомнить бы. Я хотел продать, насколько я помню, свое имущество, да? Да, я хотел свое имущество продать, поэтому едем в Слуцк. Опять-таки, Богуслав Несвижский получил по своим щам наглым. Так, ну вообще теперь все бегут. Иди сюда, король. Король, я сказал, иди сюда. В погоне цель фуражира. Ну ты вообще гасишься, конечно. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я дождусь, пока они сразятся с фуражирами, потому что иначе вся слава достанется им. Такс иди сюды сюда. Когда мы увиделись в последний раз в Персик, ты победил, уверяйте, а больше такой не повторится. Ну, в походах мне повстречался, Януш разъявил. Да ты что, не каждый рискнет упомянуть это имя в моем присутствии? Ну, в общем, он рассказывает, о Януше разъявили, но я просто не вижу смысла насчет этого с ним говорить. Иди-ка сюда. Как хочешь, готовься к смерти. Так, у него, кстати, бойцов-то меньше, но однако он спрятался за Вагенбургом. Вот ублюдок, а. Как он успел Вагенбург поставить? Я же не видел даже, чтобы это была какая-то... Как его сказать правильно? Какая-то катсцена, ну не катсцена, а как он типа вот текстурка этой... этого Вагенбурга на поле боя. Вот еще на стратегической карте. Не было даже. С какого фига он взял Вагенбург и спрятался? Я что-то не понимаю. Как это вообще произошло? Так, ну мы подбираемся к ним. Я уже начинаю их обстреливать. Так, осторожненько, там у него что-то лучников, смотрю, дофига. Понабирал, блин, турецких ублюдков. Уже своих воинов не хватает, поэтому понабирал всяких бомжей. Пехота в атаку. Блин. Конится в атаку. Так, я зайду к ним, пожалуй, с фланга. Так Убегаю Быстро ретируюсь Давайте ка Обстреливать их Потому что все мои воины погибли Блин, уже сам я не могу один сражаться Опасненько Натя в голову. Так, давайте, ребята. Мочи их, мочи их. Блин. Бедный рейс казак. Готовченко. Ну что, Ян Казимир? Ты в этот раз попадешь ко мне в плен добровольно или я тебя должен силой заставить это сделать? Ага, окей, он просто сбежал. Ай, блин, как он сбежал уже? Тут просто вся его армия находилась в одной точке. Как он мог убежать, не понимая этого? Ладно, мы, в общем-то, еще раз победили. Фу, хорошо мы победили, честно я хочу сказать. Хорошо постарались, ребята. Прям добротная победа. У нас уже очень много людей, и, в общем-то... В общем-то, прекрасно, прекрасно все, однако, конечно, я теперь не могу ничего забрать, ну и хрен с ним, пускай остается это все валяться, местные жители заберут, мы уезжаем обратно, я хотел вообще в Минск, наверное, заехать, если не ошибаюсь, но тут вот случилась такая вот вещь, тут Анжик Митец, 157 человек аж у него в армии, нормально, так добротно, вот это уже, конечно, не смешно далеко, с таким войском воевать это невозможно практически, я бы сказал бы, если это вообще возможно. Так, ну, едем в город Минск, как я и хотел. Едем, едем, едем. Далекие края. Так, он за мной гонится, да? А, ну, они сейчас уже, по не воюют со Швецией, поэтому понятно все. Ладно, захожу я, давайте, в шведский город. Тут что у нас? О, давайте, наливайте, ребята, наливайте. Пивас, правда, я вам не дам. Извините, конечно. Пивас, что-то вы как-то очень дешево. Да, заплати сколько есть. Так, Тут один одну бочку пороха пригнал, еще одну бочку пороха и еще одну бочку пороха. Хорошо, пошло. Так, ну а насчет инструментов, там не знаю чего-то еще, ну как-то да, цены не очень, не очень воодушевляют меня, поэтому нет, извините, я при себе оставлю это все дело. Хотя, подождите, можно было бы сабельки попродавать какие-нибудь. Ну что то как-то денег вообще ни у кого нету, они стали просто бомжами полными. Ладно, я посижу в городе, чтобы они уехали. Слушайте, а может быть давайте сейчас я наберу полную армию, попробую с кем-то повоевать вообще, прям жестким кем-то чуваком. Наемного либордиста возьму. Так, и переночуем здесь некоторое время. Так, переночуем. Ждем, пускай устанавливаются мои солдаты, там, которые побитые были. В хлам. Так, никого пока нету. Никого пока нету, ну ладно. Там, конечно, если армия под сотню человек, то с ними воевать очень сложно, но можно. Я, как уже показывал не раз, это вот в Агенбург реальное спасение в таких ситуациях. Потому что в таком случае мы можем обороняться вполне долго, и нас могут даже не пробить, в принципе... Так что так. Ну нет, вот это, конечно, 167 человек, это уже что-то за гранью. Мы это не сможем пробить никак. Давайте-ка я вернусь в Полоцк, в принципе. Съезжу в Полоцк. А, в Полоцке сейчас возьму каких-нибудь солдат. В кабаке. Но нет, легкие кавалеристы мне не нужны. Они умирают, словно мухи, поэтому... Нет, Я Мядзельский замок тогда. Еще хочется повоевать с кем-то. Прям вот руки чешутся мне это сделать. Поэтому я хочу набрать армию полноценную. Так, ну вот Михаил Вашневецкий, ну, не, там их очень много, да, они прям видно, что собрали целую армию. Кто там их ведет? Михаил Володеевский, но при этом у него нет вообще армии, можно сказать.